Жители земли, внимание. Меня зовут Евгений Петров. По земным меркам мне 15 лет. Женя и все остальное, они находятся здесь же, просто ты их не видишь. Твой разум тебе этого не позволяет. На самом деле ты не поверитель. Доктор, я отпускаю тебя.